Этот ролик про посадку сосны кедровой от А до Я я начну с серии «Мир не без добрых людей». Вот эти вот мне орешки выслал Денис Звонарев с канала «Партизан 42». Абсолютно, безвозмездно, я оплатил только пересылку. Было практически килограмм этих орешек. Сейчас они прошли у меня сертификацию. сертификацию. я их уже отмыл, и сейчас буду приступать к посадке. Эти орешки вы увидите в конце этого ролика, посадку вот именно вот этой партии орешков, очень на самом деле тяжело вот здесь вот на Вологодской области достать э, посадочный материал. И тут человек абсолютно безвозмездно, с доброй душою выслал мне вот такой вот, вот, вот практически ну сейчас поуселась, практически там килограмм был этого ореха. Что ж, давайте сделаем так. Я оставляю ссылочку на Дениса. Вы перейдете с моего канала, наставите лайков. И кто желающий, соответственно, подпишитесь на его канал. А мы сейчас вот эту вот партию орешков, вот эту партию орешков. Я хочу располовинить, э, половину поставить на водно-кислородный режим. Водно-кислородный режим. Вот у меня здесь вот будет. А половину поставить так. И потом сравнить. знали вот такая процедура. В дальнейшем. Надо ли использовать вот такую процедуру? Так? Здесь они у меня будут насыщаться кислородом где-то в районе 6-8 часов. И завтра я уже вторую половину досажу в свой рассадник. И заодно сравним, есть ли какой результант. Доброго времени суток. С вами Сергей. И сегодняшний наш ролик будет про кедр, про выращивание кедра. Сейчас мы с вами сделаем стратификацию. У меня кедр... Давайте сразу отойдем для тех, кто любит писать в пояснениях поправках на ошибки да правильно это сосна кедровая это не кедр ну я вас буду называть так как как все называют кедром у меня двое видов семян это кедр сибирский и кедр дальневосточный но еще его называют кедр корейский он имеет более такое крупные семена сравнение если вот кедр сибирский Сейчас, прежде чем поставить на стратификацию, надо обработать от грибков, от грибков всяких болезней. И я делаю вот таким вот образом. Развожу морганцовку, примерно концентрат, смотрите по цвету, и ставлю минут, такой концентрат ставлю минут на 15-20 минут на 15-20. После я промою. Ну, давайте сейчас поставим. Это самое. Время засечу 15 минут. Она у нас... Кедры у нас постоят. Ну вот, прошло у нас 20 минут. Я кедры промыл. Промываю я водой. Это замороженная вода. Она уже отогрелась. Он еще плавал, плавает лед. Я ей промыл, прополоскал, э, слил воду. И сейчас... Залью вот эти контейнера. Так, один и второй. В данный момент все семена сибирского кедра и корейского кедра они плавают на поверхности. Но это не означает, что они все полы. Сейчас мы их уберем на где-то три дня я убираю на три дня уберем в прохладное место у меня это прохладное место вот такой вот еще со времен товарища хрущева так называемый зимний холодильник надо найти температуру где примерно плюс 10 градусов прохладное место три дня в этом прохладном месте мы удерживаем наши кедры потом достанем но ну вот у нас прошло три дня три дня я вынял кедры Кедры э, слил воду, а, прежде чем слить воду, в которые семена плавали на поверхности, я их убрал в сторону. Они практически все полые. К примеру, из 10 сибирских кедров полых, но которые плавали 5 полых, 5, 5 живых, а из 10 дальневосточных все полые. Я кедры эти выкидывать не буду, я их сейчас на тарелочку уберу тоже в холодильник, а потом, когда пойду на Новый год за елкой вырубать, я их просто по лесу раскидаю и еще вот так же дополнительно накидаю живых семечек. Так теперь делаем следующее: вот здесь я сразу маленечко оставил песка у воды, извиняюсь, и добавляем вот этот прокаленный песок. Фракция его э, о, не самая маленькая. Максимально сейчас скажу, но ну, максимально фракция на миллиметра до трех процентов в двадцати. Добавляем, так, перемешиваем, так как у меня осталось на дне вода, песок уже стал влажным, особо много песка не надо, вот где-то вот так я оставлю. Так, первый контейнер сделали первый контейнер сейчас найдет крышечка вот от него крышечка первый контейнер отставляем в сторону берем второй и теперь пойдет у нас кедр дальневосточный я раньше как делал я раньше заворачивал во влажную тряпку и убирал в морозильник по принципу сертификация в снегу постоянный холод а в прошлый год я сделал вот таким вот образом, с песком. И схожесть с одинаковой партии оказалась выше вот при таком способе. Так что я отказался просто во влажную твердку заворачивать и убирать в морозильник. Я теперь в песок и убираю в холодильник, в нижнюю полку. Так, ну вот, примерно... Делим 60 на 40, то же самое добавляем песок, перемешиваем. Чуть подарю воды, буквально капельку. Этого хватит. Так. Перемешал. То же самое закрываю. И сейчас хочу попробовать еще один способ. Это в маху. Маху меня уже снизу смочен. Высыпаем, высыпаем, равномерненько раскладываем. Так. и сверху закладываем мхом И чуть-чуть этот мух еще смочим. Мох смочен снизу, влажности ему хватит. Берем крышку, закрываем. Дальнейшее наши действия какие. Все вот эти три контейнера надо убрать в холодильник на нижнюю полку. Так как на нижней полке более оптимальная температура. Где-то градусов 6, вот так вот. Плюс я храню дальше, дальше, каждую неделю, каждую неделю. Вскрываем, перемешиваем, насыщаем кислородом. Обращаем внимание, если где-то попадается плесень, плесень я делал следующее. Я доставал вот так участок с плесенью. Прям большой, кому брал с землей, с песком. Промывал в морганцовке и чуть-чуть слаборазветенной морганцовкой смачивал песок, чтобы во избежание дальнейшей плесени. То же самое здесь также осматриваем, раз в неделю обязательно насыщаем кислородом, перемешиваем, смотрим. Могу сказать по прошлому опыту, у меня за зиму ни один кедр, ни одно семечко кедра не проросло в холодильнике, пока я не выставил уже на комнатную температуру. Ну что ж, теперь мы так храним до весны, и весной будем делать уже следующую процедуру. Маленькое дополнение к видео. Сейчас я семена, которые поставлены на стратификацию, проветриваю и насыщаю кислородом. Но ну, у меня это еженедельный осмотр. Выглядит все это вот так. И я обратил внимание, то, что я поставил на стратификацию в мох. В мох. Она сейчас вот покрывается плесенью. Вот такая вот плесень уже на семенах. Давайте сравним с обычной, с песком, то, что я делал. Нигде, вот я переворошил их уже, нигде плесени я не наблюдаю. Сейчас я, наверное, скорее всего, сделаю так, выну все семена, промою их в слабом растворе морганцовки и промою сам мох в марганцовку, с морганцовкой, И потом поставлю снова эти семена в мох на этот же на стратификацию. Ну вот у нас на дворе 19 мая. Я сейчас буду приступать к посадкам уже в рассадник кедров. Давайте сначала про вот эти сибирские кедры. У меня в этот год посадочный материал плохой, хотя вот тут видно, что он схожесть у него есть. И весной, весной этот посадочный материал он стал сильно покрываться плесенью. Плесенью. Так я его еще замачивал медом купоросе. чуть-чуть разведенный медный купорос. Я его, я все отделил песок, песок прокалил, прокалил. А вымочил в медном купоросе ну, минут на 20, слабо разведённом. Дальше давайте маленечко расскажу про вот этот рассадник. Это колесо от трактора Беларусь, обрезан корт боковой. И здесь земля. Земля следующая. В прошлом году у меня здесь была рассада парниковская, здесь у меня капуста всходила, это был рассадник. Так что я ту землю вынял, вынял землю, там был хороший торф земля. Я ее вынял по ведрам, колесо в сторону оттащил, и главный враг вот этого дела, крот, я на низ вложил старый линолеум, чтобы крот уже не проходил. В линолеум я наделал отверстие вилами, чтобы вода утекала. Дальше я обратно эту землю слоями засыпал, слой земли, слой сосновой коры и еловых веток, и сосновых веток. Слой опять земли, это где-то у меня заняло... Одну треть. Остальное остальное, мы съездили в лес и набрали земли с заболоченного места, с хвойной земли. С хвойного леса, с заболоченного места. И вот в эту сейчас землю я буду приступать к посадкам. Лотки, лотки у меня наделаны, сантиметра между ними где-то 4-5. Сажаю я буду практически где-то на расстоянии сантиметр, потому что не стопроцентная схожесть, не стопроцентная схожесть а в следующий год можно будет разделить острием вниз Вот, я посадил рассадник, половину кедр корейский, половину кедр сибирский. Теперь осталась у меня такая вот решеточка сколочена. Обязательно, обязательно. Я на нее натяну сетку. Сетку натяну. Сетка вроде продается специально для защиты от пизд для клубники. А сетка нужна для того, чтобы вороны не, сороки не выклевывали. Будливая птица, она очень много выклевывает. У меня в прошлый год таким образом мне нарушило практически все кедры. Даже в августе я вынес их уже, они вроде большие и смысла орехов нету, она просто вот вытащит и тут бросит. И уже повторная пересадка не помогает. А теперь давайте разберем еще один способ, Способ. помните я делал в мох, этот способ подходит для тех, у кого небольшие объемы посадки. Мох вот я вытащил из холодильника, и теперь они у меня находятся в комнатной температуре, в доме хранятся. Теперь делаем следующее. В обхе влажный мох, я постоянно слежу, чтобы он влажный был. Они начинают вот так вот прорастать. Вот таким вот образом прорастают. И мы уже, контейнера у меня, земля подготовлена, все сделано. Контейнер. Контейнер 3-х э, трех, трехлитровый, трехлитровый, вот здесь вот у меня галочка стоит южная сторона, он будет постоянно ориентироваться на южную сторону трехлитровой, кстати скажу, что в литровые стаканчики можно тоже сажать, они прекрасно лето проходят, им хватает места, корень длинный, надо контейнера брать высокие, либо трехлитровый, либо 5 литровые они по 18-22 сантиметра высотой, вот подходят. Берем карандашик. Втыкаем, втыкаем, углубление делаем. Что касается земли, здесь то же самое. Вместо дренажа у меня тут отверстия снизу большие, чтобы земля не высыпалась, я туда мох ложу, либо сосновые ветки и приминаю. Земля м -м, с леса, с заболоченной местности, и одна треть добавлена песка перемешана. Песок нужен, чтобы корням проходил лучше воздух, и земля не трескалась. А что касается песка, его надо брать такой каменистый песок без примеси глины, чтобы примеси глины не было. Теперь сажаем, сажаем, вставляем и обжимаем. Обжимаем поплотнее, чтобы корень зафиксировался. Второй тоже самое. Сжимаем. Дальше. Теперь я их уберу в дровяник. Света им сейчас на первый год много не надо. Много не надо. Они в полутени хорошо растут. Уберу в дровяник и то же самое уберу в дровяник от сорок, потому что иначе она вытащит и слюет его. Сегодня у нас 27 августа. Давайте посмотрим, как выглядят наши кедры. Вот так вот они выглядят. Их у нас тут 46 штучек. 18 из них сибирских кедров, остальное корейские. Корейских чуть-чуть побольше. Столкнулся я еще с одной проблемой. В прошлый год, если меня доставали сороки, в этот год я эту проблему решил. При помощи вот такой вот занавески использую, закрываю. А в этот год у меня тут завелись муравьи. Муравьи, Муравьи, они когда вот так вот раскалываются орешек, они просто всю вкусняшку оттуда скушали. Я их решил потравить, пробовал народным средством, так, разводил борную кислоту, кормил целый месяц, кормил, кормил, бесполезно. Потом купил какое-то средство от муравьев, облил, все, муравьи пропали, но после этого средства образовалась, посмотрите, вот такая плесень. И никак я ее не могу, я ее и марганцовкой поливал, и медным купоросом поливал, никак я эту плесень вывести не могу. Плесень тоже погубила очень много кедрах у нас. Вот так вот у нас выглядят сейчас кедры. Здесь у меня находятся кедры сибирские и корейские прошлогоднего прошлогоднего пророста, пророста. Я их в этот год весной рассадил вот по таким горшочкам, а вот это кедр получается позапрошлогодний. Вот так вот он выглядит за год. Он столько. Это сибирский кедр, сибирский кедр. Вот здесь у меня сибирские и корейские кедры. И здесь, кстати, уже сорока сблудничала. Один кедр мне вытащила и бросила. Я его пока воткнул на место, пока признаки жизни подает. Пойдемте еще на поле посмотрим наши кедры. Так, вот посмотрите, вот здесь кедрик посажен. Кедрик посажен весной 2019 года. Вот он лето, как провел. Я его, чтобы он не выгорал, вот так вот сорвал с новой ветки, сосновой ветки, срезал секатором. И воткнул, притеняя от солнца. Притеняя от солнца. Также я их и на зиму оставлю, еще заложу веточками. Веточками заложу. По моему опыту, по моему опыту, буду закладывать кедры маленькие, потому что у меня макушки подмерзали. Давайте пойдем посмотрим. Кедры, которые у меня здесь у меня можжевельник растет это поле это поле это поле я хочу полностью сделать хвойным садом покажи мне хочу поле тут у меня в этот год не все выкашено но вот так вот на самом деле здесь 70, 70 посадочных мест организовано у меня давайте теперь посмотрим вот этот кедр вот этот кедр это посадка 2015 года мне даже интересно я взял линеечку померить так сейчас получается где-нибудь 22 сантиметра высота это у нас 2015 года это получается 4 года им вот так вот они растут медленно но у меня еще земля плохая давайте покажу сразу вам вот здесь вот. верхний слой он жесткий такой с глиной сантиметров 20 а остальное как вы видите все чистая чистая глина я вот такие глубокие лунки копаю, и туда с леса хвойную землю, ну и плодородный перегной тоже засыпать буду. Здесь вот у меня можжевельничек растет, в этот год посажен я его притяню на зиму, на зиму притяню можжевельничек. Что касается кедра, вот еще один кедр, Сейчас тоже замеряем высоту. Это повыше, 24 сантиметра только так вот тут я единственное не записал это какой кедр корейский или сибирский я уже не могу сориентироваться вот этот я момент упустил но потом по иголкам будет видно у меня вот здесь с 2015 года 2015 года было посажено 70 кедров 70 кедров и получается такой расклад такой расклад что потихонечку у меня как-то партия не гибло. Но мы сначала с супругой думали, с Леной, что это вроде как естественный отбор. Хотя какой естественный отбор? Такие саженцы крепкие. Такие, знаете, коренастые посажены были. Потом в прошлом году я вычислил, что это. Июль был, июнь, июль был жаркий. Я ходил все время, поливал их лейками. Старался, мучился. Мне тяжеловато, это самая физическая нагрузка. Но я ходил их, поливал. А потом в августе, когда начались темные ночи, я в середине августа подошел и смотрел, у меня все-все кедры, даже вот этот вот кедр, он был просто коричневый. Я их обрабатывал эпимом. Я тут методом проб и ошибок вычислил, что мне кто-то, нехороший человек, нехороший человек, мне их чем-то полил. Предположительно, возможно, соленым раствором. Это я так предполагаю, потому что это самое доступное средство для такого нехороших дел. А каким образом я это доказал? Я просто так же саженцы даю дяде Юрия. Я сходил к дяде Юрия, посмотрел, говорю, у тебя с кедрой все говорю, нормально. Он говорит, все нормально, сходили, посмотрели, да, кедры вполне живые. А у меня все тут стояли черные. На этот год у меня осталось, если я не ошибаюсь, штук 15. В прошлом году у меня было еще 30 сибирских кедров. Сибирских, я не помню, какой пропорции. Но вот мир не без добрых людей. Мне так... Даже слов нету. Я не могу сказать, что это. Я теоретически знаю, что это за люди. Я в этот год траву не кошу, специально не кошел. Пытаюсь поймать на живца. Метод, конечно, не гуманный, но метод будет рабочий. Потому что я с таким делом тоже не согласен. Не согласен. Так делать нельзя. Ну что ж, показал вам свои кедры. Показал вам кедры. Тут тоже у меня показано Здесь будет разнообразие хвойного леса. Земля мне досталась от дедушки участок, и у меня 46,8 соток по документам. Мне такой земли не надо, очень много, и я решил, что вот здесь вот будет разбит двойный сад. Ну вот, у нас уже 12 апреля на дворе, весна ранняя, весна ранняя, и мы начинаем пересаживать колеса, кедры, контейнера, рассаживать. потихонечку вытаскиваем вот за год, посмотрите вот такая корневая система подойди поближе вот у него за год вот такая корневая система выросла вставляем я его вытащил на южную сторону на южную сторону сажаю и вот здесь вот у меня поставлена галочка что это южная сторона контейнер набиваю землей на ней смог отверстия большие на не смог потом мешаю лесную землю с песком один к трем и добавляю вот еще вот такие вот шелуха это старые муравейники заброшенные Сегодня у нас 21 августа. Давайте посмотрим, у нас, в каком состоянии у нас находятся сибирские кедры. Вот так вот они выглядят. Тут у нас сейчас следующая загвоздка. Им тяжело через вот этот мох пробиваться. Это последствия земли, принесенной с леса. Она вся пошла у меня мхом. Какие процедуры делал? Трижды обрабатывал от муравьев. Быстренько, вот тут они жили, быстренько они убегают сразу. В принципе, в этот раз такого ущерба не нанесли. кедров Схожесть кедров мне понравилась. Она еще будет схожесть у этой партии в следующий год. Я здесь перекапывать не буду, я оставлю. Аккуратненько буду выкапывать штучечно. У меня теперь два колеса. Во втором колесе, посажен на недели, наверное, на две попозднее, там схожесть чуточку поменьше теперь моя задача моя задача следующая все будет весной это рассадить тут скорее всего контейнеров надо штук наверное около трех сотен трех сотен напоминаю частично у меня будет посадка возле дома частично посадка будет отдам добрым людям и основная часть пойдет в леса вологучины давайте пройдемся еще по задачам по задачам напомню частично у меня будут высажены кедры около своего дома что впоследствии через много-много лет кто-то продолжал мое дело и собирал производил сбор семенного материала у дома частично я раздам добрым людям и самая большая часть это пойдет в леса вологодчины по предварительным сейчас задачу на зиму поставлю по предварительным так на скидку подсчета мне где-то надо Около трех сотен контейнеров. Еще не определился с размером. Либо трехлитровый, либо 5-литровый. Но в этот год, наверное, возьму 5 пятилитровый. Тяжеловато, конечно, в среднем. Один контейнер стоит в районе 50 рублей. Так что для желающих, кто хочет поучаствовать в этом деле, я приложу свои данные карты МИР. Сейчас мы пойдем посмотрим еще, как у нас в горшках кедры лето Здесь у меня находятся кедры, которые уже пересажены. Вот этот кедр 3-летних сезона, он трехлетка. Вот эти вот контейнера, двухлетние контейнера стоят, вот так вот выглядят. Эти кедры весной этого года посажены, весной 2020. Здесь тоже посадка весны 2020. 20 так что касается посад так вот тут вот лиственница берем не берем во внимание И это тоже лиственница лиственница я тоже рассаживаю в лесах так что касается по горшкам по горшкам тут только методом пробы ошибок можно вычислить мишины то есть стоят на заднем плане есть такое мнение как вот давайте посмотрим вот на этот прекрасный трехлетний кедр что маленький объем горшка когда корневая система упирается в стенки она начинает развивать больше поверхностное дает развитие надо вот это методом пробы ошибок вычислить вот у меня сейчас посажены в трехлитровые узенькие и ведра и посмотреть где будет какое развитие но за этим надо наблюдать в течение так скажем лет на 5. то есть тут только методом проб и ошибок надеюсь ошибок не будет ну что ж, следующая задача у нас на зиму все это дело укрыть здесь вот у меня маленечко вот в стороне от основных насаждений вот так вот тоже посажены стаканчики 05 05 стаканчики сибирские кедры это технология вот всем рекомендую у кого небольшой объем небольшой объем орешков это мне отдельную партию выслали и я ее решил отдельно посадить вот так вот по стаканчикам очень удобно на следующий год пересаживать в большой контейнер. Из стакана легко вынимается, ком не рассыпается, и просто перекладываться в более большой контейнер и засыпается землей. Если кто вот так вот кому надо небольшой объем, напоминаю, то лучше делать вот таким вот образом. Сегодня у нас 30 октября, и мы закрываем наш кедр пластиком. Для этого изначально берем сосну ветки, вставляем вот так вот еркально между кедрами. Укрытие надо не сколько от морозов, а сколько от солнечных ожогов. Клапником, как всегда, я хожу куда-нибудь по линией электропередач, у меня, кстати, тут не так далеко находится, теперь с этой стороны также ветками. от себя чувствует неплохо. Ветки со у нас играют в жесткости, в чтобы следом не придавливало сильно. Можно, конечно, так не укрывать, но притянить надо обязательно. Чтобы еще раз говорю, весной в конце не палило. Делали косной, теперь я положу две палочки, чтобы сильно, скажем так, их не придавливало снегом. Так, И теперь я закрываю ласково. готово мы закрыли на зиму лапником теперь это самый ролик проект этот подводим к концу даст бог здоровья снимем вторую часть и если вторая часть будем снимать то мы ее на тему уже пересадка объемы горшков и пересадка там уже непосредственно лес с вами был сергей до свидания